Всем огромнейший привет! Идем в Землянку на несколько дней. Многие писали, что хотели бы тоже посмотреть вторую пещеру. В прошлом ролике, если кто не видел, я пока это снимал пещеру, которая у нас здесь есть. А сейчас иду во вторую пещеру. После посещения пещеры пойдем уже в Землянку. Наверное, уже будет вечер. Подготовимся к ночевке. И будет все по ходу дела, как говорится, вы видите природа оживает птички начинают петь уже пахнет весной нужно мне еще найти постараться хотя лес сосновый в большинстве но ну, попадаются березки хочу сувель или кап найти и вырезать из него э, чашу а то все нарды, нарды, нарды делаю а, нужно для женщины Получается, нет, нет товара никакого. Б вот хочу, может, найду кап или сувель. Будем чаши какие делать. Женщины оценят, надеюсь. Если что, ссылочки будут в описании. Вконтакте можно приобрести в группе. Этим самым вы меня поддержите. Больше будет походов в лес, лесных путешествий и жизни в землянке. Прошу прощения за шум. Здесь железная дорога еще рядом проходит. И завод, как обычно, будет на 10 километров. Вот такое место увидел. Видите? Насыпь, а тут посрединке Как землянка была как будто бы. Да не копали зачем-то яму здесь. В таком месте. Удобно было бы делать землянку. Уже можно просто делать крышу, засыпать, выравнивать стены. Да. Но здесь не подходит мне слишком близко. И плюсом тут камень, скала. Надо хоть как глина, чтобы было. Вот это явление никак не пойму может кто-нибудь кто знает напишите в комментариях первый раз уже вижу что вот так вот одна сосенка стоит голехонька сну снизу где-то вот, метров на 4 вверх ободранная. все вокруг одеты а у нее шкура почему-то спала по какой причине уже не первый раз вижу То ли все. Умершая уже Караеды съедают, может под ней Ну да, такая суховатенькая так. Вот так вот других см смотрю Видеоролики у других путешественников ну, кто, землянки там строят, это, строят да, а так путешествуют. Начали в чужих избах. И может, хотел поинтересоваться, может, кто-то знает карты, может, на каких-то отмечены. Вот Марс. На Марсе, в, в нашей Свердловской области, что-то не, не отмечены, никакие избушки. Но по-любому уже они есть. Свердловская область большая интересно было бы чьей-нибудь избушки заночевать погостить интересно так в принципе а то надоедает в одной и той же там избушки землянки посетить посетить бы еще где-нибудь так пишите в комментариях кто знает может какие-нибудь карты есть gps навигатор какие-нибудь 100% где-то есть избушки заброшенные можно даже какие-то старые охотничьи вот так вот молния убивают деревья середину бахнуло походу Блин, завод еще больше, больше все слышно. К нему под... ближе стали, видим, подходить. Вообще тарахтело это, раздражает. Почему-то в городе не вот не обращается внимания на то ли, то ли меньше слышно из-за домов кирпичных. В городе заводы эти ближе, но слышно их намного меньше, чем в лесу. В лесу вот. До завода километров 5, наверное. А слышно его, как будто он вот тут, возле реки. То эхо, в лесу такое, наверное. Через эхо отдается. Да. Гвозди комиссия нам придется жить, вроде не вытащить. Для таких спортсменов турник это бывший. Скажу, можно сделать из валежника, вкопать две штучки и приколотить к ним. Не обязательно к живым приколачивать деревьям. Да найти бы сувель или кап хорошо было бы а то вечера вечерами землянки делать нечего связи особо нету да, дабы экономить электричество книги не особо не люблю читать Филь, фильмы смотреть так как загруженные на телефон но лучше бы повырезать посидеть интереснее. Смотрим, может найду. тоже пещерки она не она построю по карте здесь проходим населенный пункт окраина города вот, вот для речки живут вот, вот злополучный завод тарахтелка Дошли до него уже. Значит, скоро до, до, должны до пещеры дойти. Вот еще какая-то дырка. Отверстие. Смотрим. Ну, это не та, вроде как. глянем у, у так у была кого-то вроде так, по следам следов следов вроде нету зверушек А, нет, все, конец уже тут. Вот это конец. Здесь высоко. Не то, что в той, которая в прошлом видео был. Там, в полусогнутом состоянии. Здесь так, просторненько. ладно пойдемте дальше ну, вообще я посмотрел и здесь у нас на уральском хребте на этом 26 пещер вроде как но на карте почему-то не все отмечены вот это вот не отмечено не знаю почему тоже пещера вот нашел вроде как бы образование поп попробую маленько подрублю посмотрю Это так, грыжа какая-то соскочила. Дерево тоже уже все. Обратно, наверное, пойду по вдоль ЛЭП. Она примерно равно в ту что, в сторону идет, где землянка. И там, он березняка много, может там есть потому что все уже здесь дальше не пойду уже там где-то пещеры внизу уже в сторону землянки надо будет возвращаться ну, вот и все да. дошли здесь ветер сейчас спущусь рассказывается что здесь два зала Я так понимаю один здесь Второй там. Сейчас зайдем посмотрим. Это вообще не пещера. Походу. Сейчас посмотрим. Так, дырки. Ну, пойдемте посмотрим. Опа. Так. Там ничего. Конец. Такая маленькая пещерка. Но я думал, она будет больше, раз на карте обозначена, которую перед этой ходили, вот, которая полнорост стоял. Это намного интереснее, чем это. Странно, почему это на карте отмечено, а то не отмечено. Вот так вот, друзья показал вам еще две пещерки две, три. еще 23 штуки где-то ну, такие же маломальские наверное. Да. армада виталий виталек так что пишите как вам путешествие можно говорю как-нибудь взять по теплу палатку, провизии и устроить несколько дней путешествия по уральскому хребту этому. Саму так-то интересно, в принципе. Если вам было бы еще интересно, еще бы лучше. Вместе вы прогулялись. Жду ваших комментариев. Сейчас, наверное, в земляночку Мы пойдем. что -то быстро сходил. Я думал дальше. Думал целый день прохожу. А что-то быстро дошел. Дорога просто хорошая. Тропиночка. Но топтана уже народом. Прошел немножко дальше. Посмотреть, что здесь впереди. А здесь опять пещеры здесь походу там вон, еще одна да Уж одна на одной как тебя тут побольше нет ну, такой узкий проход я не полезу там такой зал вроде дальше пойдем посмотрим вот вторая что-то вот так вот вторая выглядит Сейчас пойдем там поближе посмотрю проход есть нет нет там дальше Фу замаялся, <завазил> залазить сюда этот опасновато вообще находиться как будто там был проход но тут завалено уже все обвал видимо был сваливаю отсюда если судя по картинкам которые я смотрел то это вроде бы вот эта вот пещера которая отмечена на карте но там видите вход засыпан так то вроде бы нормальный вход там почти в целый полный рост можно но завалило гнезда ладно, выбираюсь наверх на гору заводить сейчас Фух. Я, я вообще в шоке тут песер на песере прошелся еще метров 200 наверное, вперед Фух. пошел уже вылажу лазить начал на выход на лэп смотрю а здесь опять пещера и здоровенная обалдеть я вам сколько их штук сегодня уже показал -то? шел к одной понятно почему их 26 штук потому что они тут на каждом шагу Сейчас спущусь без телефона. Надеюсь обратно выберусь. Скользко здесь. Вот это я понимаю. Пещера, так пещера. Высокая, комфортная, удобная. Такое можно жить. Не то что там эти норы. Но небольшая. Уже конец. Вот здесь начало. Вот. Окошко. Есть тут. Такая дырявенькая. И вон там тоже. Уже просвет. Все исписано. Вообще все. Живых, живого места нету древними людьми да такая вот поинтереснее уже гора. ой нара пещера точнее Отсюда, наверное, на вода выбегает такие ровные дырочки полированы ну ладно сейчас наверно точно уже все то что сейчас выбираюсь наверх и отправляюсь в сторону землянки по линии лэп буду смотреть осматривать березки Перекушу, попью чаю Время обед уже И пойдем уже дальше Спустился пониже, это там ветер Ветерок Надо будет проверить. Березовый сок, наверное, уже скоро начнется. А может уже есть. В апреле вроде. Ну, уже конец месяца. Может и начался. Фигно. Посмотрим. Столик какой-то. В лесу стоит. Для чего? Кто-то пикник устраивал что? Ли? Просто увидел кучу, может, и вдруг это землянка. Тут тут и столик посмотреть подошел замаскирована но ну, вроде твердо земляная э, не похож на землянку камер достать да и фокуса вдалеке нет сегодня утром мама мне прислала ну они в деревне живут родители у меня фотографии из окошка фоткал у них в полисаднике два козла для косули ходили обалдеть Обнагляли совсем ставлю сейчас эти картинки кажись нашел наконец-таки у меня уже голова устала идти вертеть все деревья посмотреть как я только туда залазить буду я не знаю Да. Ладно, сейчас подумал а, не, его, наверное, не срубить, он по кругу тем более идет. Блин. Пробую искать начну. Неудобно нифига, какую-то стремянку надо тут.